H -h -h -h. значит а тут тут сурик 5 4 Три, два, один. Берегитесь. уходим. Рона бега. Капурон, танкового свитч. Ну, увиди, Дай затянуть немного. Там дотки вешаются бесконечно. Ну вот, мы стоим в куполе, стоим, сейвимся. <связь> Ну и потом, Берегитесь. просто не брустим под БЛ из-за этого. Берегитесь. Хорошо. Прятаться. Закручивай до конца свою вирус. Прятаться. Еще распрятаться. Третью с краю доводить? Все заводите. Все заводите. Пятую докрутите. Я... Я умираю, пацаны. Можно. Да, можете уже. Он ему не 20 секунд, Борстов. Ну, 20 секунд мы там явно не затянем ну типа хотя бы 10 5 10 затянуть сейчас мы слишком рано перевели вот она эта фазу напомню Three, two, лучи а нет, позже теперь блядь, у меня какая-то центр, центр, центр, Три, два, Темчики на ману там, если есть. Сагару поставьте. вы жрите, пожалуйста, паладин и танки, блядь. Скиллы, блять, их жарут тряпочные Берегитесь Возьми бы... Так, давайте я налево сбегаю Меня прохилить, пожалуйста Уука, амвук, хилю-хилю Все нормально, нормально? Это нормально. Абукатом. Аккуратно, сферка мили. Надо варов поднимать. Силенриэль дохит. Бэл. крутим. Лучи. К лучу, к лучу, к лучу. Шоли бойся. Кера, убегай, пожалуйста. Берегитесь. Кольцо. Первое, второе, третье и предпоследнее. Первое надо поменять. Соро, я сходи. Соро жду. Берегитесь. первое это какое? Ближайся. Самое внутреннее. внутреннее. Заходи. Че мы с боссом здесь делаем, Чел? Ну, у нас, бля, его на монахи побежал крутить. Но... Сняшка будет это... суда? Пикаем косты. Это а тут уже все. поставил. Танковый. побольше. Давайте танковый убьем. Two, Кольца. Берегитесь лучи танцуем лучше лучше лучи ребят к лучу за несколько лучей Берегитесь. будет учу янка да куда-нибудь мас... она нет нужно луч. ну дайте соляру хорошо этого уже кайте Сначала унеси подальше за медлание там надо что мы дали так крутим или что круче босса че там 5 процентов 5 процентов ну хотя да давайте босса босса босса босса бросьте нахуй бем босса и все и берегитесь че ультра лостовый не зря изи ну. изи вообще не, не а, уль ультра легче получается какой-то добейте блять пиздец, нахуй стоят блять Чё ты не переживаешь? Я в пизду, блядь. У вас корейный, блядь, не дамажит, нахуй, если что, здесь, блядь. Ходят, блядь.